Водой! Когда я его в этом обвинил, он мне заявил. Я не волнуйся, вода и скелирование! Могло быть хуже, чем мог ее черпать прямиком из океана. Зачем они носят маски? Может, они еще помнят, какими были прежде? Как раньше выглядели? И им стыдно? гены и нигде не вижу следов греха. Я могла бы во всем винить немцев, но, честно говоря, в палачах Аушвица я вижу не чудовищ, а родственные души. Эти дети, которых я мучила, пробудили где-то глубоко внутри то, что другие считают восхитительным чудом. Но для меня это проклятие. Нестабильные стволовые разновидности Именно эта нестабильность Порождает удивительные свойства Но она является причиной Косметического и ментального ущерба Нужно все больше и больше Адама Чтобы сдержать лавину С медицинской точки зрения Это катастрофа С деловой Ну что ж Фонтейн видит возможности Это моя жизнь. Ну, они твои. моя. Ожерелье распадается. Ожерелье распадается. Ожерелье распадается. не распадается. Ожерелье Я Ожерелье распадается. Ожерелье чтобы производить Адам. Я надеялась, что мы доведем их до вегетативного состояния, чтобы с ними было проще управляться. Мне трудно находиться рядом с ними. Даже с этими имплантатами в животе, они все равно остаются детьми. Они играют, поют. Иногда они смотрят на меня и играют дальше. Иногда они улыбаются. Давай сюда! Мы тут шума на тебя! Не Пожалуйста! Почему ты оставил меня? Думаешь, я так предсказуем? Помогите мне! Пожалуйста, помогите! Если да, то иди на батисферную станцию, а потом обратно в лабораторию Лэнкфорд и залей это ведьмино-зелье в распрыскиватель. Оно поможет справиться с туманом. мысленными песнями, с жуткими занятиями, с их пугающими папочками-зомби. Мы все приложили руку к великой Мы моя рука и рука Фонтейна, все мы на нее тянули, она тянула нас. И все же эти дети сущие проклятие. Однако... Не я один тянул за цепь, породившую их, нет. Их маленькие пальчики тоже были там, совсем рядом. Этого универсального конвертера. Ты, кажется, брат, счастливый брата! отец нового препарата Лазаря. А теперь опусти препарат в устройство, именуемое центральным туманообразователем. Будем делать газ. меня кровь о господи у меня кровь, у меня кровь! Так, -то. От тебя получтся. Я пожелал небедимости я Там немного, но каждая частичка важна. Buy состояние готова. Косну мистер Баба. Береги, это разливая Примерно на полпути. Не тормози. Громил и Райна нянчиться с тобой не стал Мне пока никак разделаться не удается. Но ничего. Со временем я подберу нужную отраву.